Еще совсем недавно я был один из тех людей, которые думают, что заработок через интернет – это что-то далекое, это что-то доступное только каким-то особенным, квалифицированным людям, типа программистов. И на самом деле это не так. И, конечно же, я, как и многие люди, я хотел зарабатывать деньги более простым, современным способом. Работая и зарабатывая деньги в комфортных условиях. Сегодня уже 6 месяцев в году я провожу время в теплых странах, на островах. Я параллельно зарабатываю деньги прямо через интернет, используя свой компьютер или смартфон. Этот бизнес может кардинально поменять и вашу жизнь. Дать вам то, о чем вы мечтали. Потому что интернет сегодня стирает границы. Он открывает те возможности, которые еще лет 10 назад казались просто фантастическими. Вся наша интернациональная команда, она делает бизнес именно таким способом. Мы вместе путешествуем. В холодное время года мы прилетаем на острова, каждый год, это новый остров, на целый месяц арендуем роскошные комфортные виллы и работаем прямо оттуда. Мы зарабатываем деньги через интернет, отдыхаем, открываем для себя новые горизонты, мы делимся опытом друг с другом, и вы сможете точно так же, как и мы. Просто внимательно ознакомьтесь с информацией, которое будет вам предоставлено. Вникните и разберитесь. Я разобрался в той теме, я увидел огромные перспективы в этом. Мне понравился продукт, сама платформа. Что я начал делать? Работа по найму перестала приносить мне доход. Заказов стало очень мало. Я принял решение, нужно уходить и начать развивать свой бизнес через интернет на 100%. Работая дома, делая его так, как мне нравится. Я начал одновременно обучаться и зарабатывать свои уже первые деньги в интернете. Сегодня уже я лет пять не работаю по найму вообще. Я полностью свободен. Точно так же будет и у вас. Потому что наша система решает самую главную проблему, из-за которой 95% людей не могут заработать деньги в интернете. Сделайте ваш первый шаг. Разберитесь. Успехов!